требования к этому работнику милиции. А зашел вас разымали право? 122 часть четвертая, 126 часть первая, 130 часть первая. Как прям? Я не понимаю сейчас. Ну нашлепали просто.